Уважаемые слушатели, я продолжаю курс своих лекций по стоматологии. Мне очень приятно, что мои лекции очень понравились. Вот И если я когда делала свое первое видео, думала следующее видео сделать по парадонтологии, то сейчас я делаю видео по стоматологическим материалам. Я немножко вам расскажу о том, что же такое стоматологические материалы, потому что очень часто люди приходят в стоматологическую клинику и им начинают, им начинают рассказывать и сказки, им начинают, в общем, э, ну, в общем, человек не следующий, конечно, в этом сориентироваться не сможет. Вот, и я хотела бы немножко пояснить эту ситуацию. Я не знаю, хуже я сделаю кому-то или лучше, а, вот, но я считаю, что если человек может совершенному профану в какой-то науке объяснить все доступными словами, значит этот человек а, хорошо разбирается в своей профессии. Я считаю, что я неплохо разбираюсь в своей профессии, судя по отзывам обо мне, судя по моей работе, судя по тому, а, как, какие финансовые взаимоотношения у меня возникают с людьми, а, я считаю, что... В общем-то, эта информация вам будет нужна. Ну, начнем с того, что... Вы приходите в частную клинику, и, естественно, естественно, вы не будете говорить доктору о том, что вот мне поставьте вот эту пломбу, а мне вот эту, ну хотя в принципе, хотя, в принципе, уже в платных клиниках, естественно, спрашивают. И задают, естественно, вопрос, какую пломбу вы будете ставить, световую или химическую. Вот есть у нас такое понятие световых и химических пломб. Так вот, я хочу немножко вам внести ясность вообще пломбировочные материалы в стоматологии чтобы вы немножко стали разбираться, что плохо, что неплохо. Я могу сказать так, плохих материалов в стоматологии вообще нет. Даже вот эти цементы, значит, самые первые материалы, которые появились, это, конечно, цементные материалы, филикофосфатные цементы, а, вот, цемент селедон, селицин для центральных зубов, селедон для швательных зубов. Но как-то в моей практике я не очень долго им поработала, этими материалами, я могу сказать так. Да. Существует несколько видов полостей. Они классифицируются по блэку. Раньше их было пять видов полостей по блэку. сейчас их уже классифицируют 6 видов. Но, в принципе, здесь не имеет значения. Это имеет значение только для самого, только для врача. Для каждого пломбировочного материала, для каждого вида пломбировочных материалов существуют свои показания. Конечно, если вы начинаете цементом восстанавливать эстетическую, эстетические, эстетические пломбы цемент, э, цементным материалом, безусловно, это не показания для цемента. Хотя, в общем-то, при определенных, при определенных условиях, если это не центральная поверхность, если это сзади, если это где-то, при определенных условиях это сделать можно. Но там тоже существуют э, свои моменты и свои нюансы. Что себе представляет э, фосфат, э, ну, фосфат, э, цемент или селедон, вообще цементные материалы они себе представляют порошок и жидкость она представляет из себя кислоту которые при смешивании вступает в определенную химическую реакцию имеют примерно протяженность по времени действия этой химической реакции то есть материал пластичный а потом через некоторое время он самотвердеет то есть цемент это самотвердеющие материалы неудобно для стоматолога то что надо успеть в это время поставить пломбу и поставить именно так как тебе надо вот И химические материалы В общем-то Точно так же Они смешиваются Там смешиваются две пасты Смешивается паста базовая Смешивается паста каталитическая Но об этом сейчас чуть-чуть попозже Так вот, цементные материалы Цементные материалы, в принципе, при определенных Там тоже есть свои нюансы постановки каждый стоматолог, У каждого стоматолога есть свои Кто-то приемлет эти нюансы Кто-то не приемлет вот, Но вот, ну, кто-то идет на это, кто-то нет. В общем-то, может быть, это нарушение постановки, может быть, нет. Но факт то, что я могу сказать, что а, определенные вот эти нюансы определяют то, что такие пломбы могут простоять достаточно долго. У меня, по-моему, 12 лет простоемость на этом ну, там, ошибочном зубе, где полость из себя представляет просто, ну, для того, чтобы это было понятно, полость из себя представляет просто ямку, у которой целы все стенки. То есть ее надо просто за. за ну, представьте, что вы выкопали вот в земле. Яму посредине, и потом ее просто вы вот досыпали чем-то своим, чем-то другим, песком там или каким-нибудь там материалом еще сыпучим. И сверху накрыли. Ничего с ним не будет, стенки целы. Он бы будет стоять, и если она правильно поставлена, то она будет стоять достаточно долго, и служить будет достаточно хорошо. Еще есть один момент. Вот здесь уже важна практика врача-стоматолога. То есть смешать, смешать материал можно по-разному. Можно перемешать материал, можно не замешать, То есть можно поставить жидкий материал. Если у стоматолога нет практики, или не замешает медсестра, и медсестра не имеет практики, либо не хочет этим делом заниматься, большая частью второе, вот. она может замешать либо жидко. То есть стоматолог уже говорит, вот ты мне пожежи замешай, правильно, чтобы увеличить время постановки. Вот, но это, это неправильно. Либо замешать слишком жестко. И тогда надо будет либо быстро ставить, либо потом подмешивать материал, либо уже начинают уже ставить материал ну, уже такой полузатвердевший, и, естественно, в полости он стоять не будет. Учитывая то, что все материалы надо, надо соблюдать условия постановки пломбы, то есть надо, надо ставить на полностью сухую пломбу. вы иногда видели, почему полностью сушат. Вот полость сделали, вам стоматолог отпрепарировал, положил ваточки в рот, но сейчас можно слюнонасос поставить, и дальше он вам, он таким пистолетиком сушит полость. Но это естественно, чтобы не было слюны, потому что в слюне есть органические вещества, в слюне есть и даже микроэлементы, могут быть, которые, которые потом могут нарушить просто процесс постановки пломбы, а также процесс фиксации пломбы. И пломба может развалиться, отколоться, ну, если нарушен процесс, это же понятно, что пломба развалится. Вот чтобы этого не было, чтобы там не было, стоматологи должны, конечно, соблюдать все условия фиксации, учитывая, что правильно должны определить. Эм показания к постановке материала, данного материала. Вот. Но вообще, конечно, я как-то вот не застала то время, да и сама не страдала такими вещами, что я силицином или силидонтом, а, но силидонт не показывает, больше силицин, восстанавливала центральные зубы. То есть у меня такой практики не было. Я сразу себе купила материал, вот хороший материал, как я называю, и уже тогда тем материалом стала ставить зубы. Что значит хороший материал? Значит, Сейчас все композитные материалы, композитные, это материал, это материал, который входит в состав в состав которого входят микрочастицы, вот, и они разделяются по вот этому разрыв, размеру микрочастиц. Есть макрофильные материалы. Макро это размер частицы, фил-фил наполняется. Вот, макрофильные, то есть наполнены макрочастицами. Допустим, есть микрофильные материалы, есть гибридные материалы. То есть там присутствуют и макро, и микрофильные. И, микро, и, и микрочастицы. Вот это называется гибридные материалы. То есть гибриды они и по эстетике лучше, и о, по своей о, устойчивости лучше. А микрофильные материалы, они много лучше гибридов по эстетике, но уступают по прочности. То есть они могут сломаться, сколоться, с ними может все что угодно быть. Но здесь здесь я не согласна. У меня был очень хороший материал слизмофильм. Это макрофильный материал. Наш первый световой материал советский. Я как-то в свое время вроде любила вот наши российские советские материалы. Они были очень недорогие. Но вы знаете, я так набила на нем руку, что вот у меня был парень, который макрофильный материал. Вообще считается, что они не подходят для восстановки эстетических дефектов. Вот У меня был парень, который обломал зуб. А у него осталась только верхняя треть короночки около слизистой, а больше зуба не было. И я ему настолько хорошо восстановила зуб, что когда подошел ассистент, я говорю, вот зубы, она стала смотреть рядом стоящий здоровый зуб, который мы не восстанавливали и не обратила внимания на мой, и сказала, что мой зуб это естественно это его естественный зуб. Вот, так что, говорю, все зависит уже от условий, от, от квалификации То есть, э, В каждом, если тебе дают материал, ну, нет выхода, вот приходится работать с этим материалом. Надо набивать руку. И, вы знаете, постепенно, постепенно ты начинаешь что-то сам додумывать, что-то сам придумывать. Вот. И материалы материалы будут стоять достаточно прочно. То есть для того, чтобы материал стоял прочно, от стоматолога требуется одно – определить правильные показания к постановке материала. Если показания определены неправильно, материал, то есть, не будет. Либо не соблюдены условия. Об, этих мы, об этом мы сейчас поговорим попозже. Итак, вот мы добрались до химических Материалов. Значит, что такое химия или химические материалы? Химический материал это материал, который, вступая в реакцию затвердения, вот сам то есть у него есть самоотверждение. Смешиваются две пасты, либо смешивается порошок, жидкость какой у эвикрол. Это самый первый. Самый первый был композитный материал, который у нас в России после всех этих, стома, после всех этих селедонтов и, и селестинов появился. И я могу сказать, я работала этим материалом, я наработала очень хорошую репутацию вот этим химическим Эвикролом. Прекрасный материал. Вот. Но единственный его недостаток у него и он темнел. Со временем он все равно темнел. Далее стали, уже у нас уже и доступ появился, стали появляться другие материалы. Материалы очень хорошие. Материалы замечательные. Они мне очень нравились. Но как бы, как бы сказать, что в общем, опять, э, любой материал требует своих показаний. То есть тут, вот, тут уже э, пока количество химических материалов стало расширяться, стало увеличиваться, конечно. И в то же время стали увеличиваться какие-то нюансы, которые не оговаривались в инструкциях, как вставать материалы. Но когда ты начинаешь ставить материал, вот, то ты уже видишь, что здесь не так, вот это не так. Ага, он плохо восстанавливает резцовый край. Ага, вот он плохо виден здесь. Ну и, в общем-то... Все зависит от практики. Я могу сказать, что хорошо поставить пломбу может только стоматолог практик. Вот Теперь о светоотверждаемых материалах. Что такое светоотверждаемые материалы? Это материалы, которые ставятся под воздействием световой лампы. Есть у нас такая для света полимеризации лампа вот, под пучком вот этого света но там тоже есть нюансы этот пучок света тоже надо правильно направить под правильным углом правильно засветить просветить и может быть еще как-то досветить пломбу если мало одного свечения но тут тоже хростоматологи могут экономить наляпали наляпали то есть пломба не ставится полностью сразу пломбу закрыли полость закрыли и все полость закрывается постепенно пенно, слоями а многие стоматологи это делают сразу заляпали пломбу, сразу сверху один раз засветили и все это неправильно, такая пломба такая постановка пломба держ... э, это неправильная постановка пломба не будет держаться она может отойти от стенки зуба Нарушится ее фиксация, Со временем расколоться А поскольку эффективность сживания у, у некоторых людей бывает Очень, очень мощная То есть мышцы, мышцы жевательные Развиты очень хорошо вот, И В результате смыкания зубов Эти пломбы могут просто скуситься Сколоться сначала по частям А потом мог, может быть и сколоться стенки вот, Бывает такой момент, когда когда пломба поставлена правильно, все правильно, но скалывается стенка зуба. Вот поэтому очень много нюансов. Приходят пациенты к доктору и говорят, вот вы такой плохой, секой, А доктор смотрит и говорит, извините, моя пломба стоит, но здесь нет стенки зуба. Вот у вас сколовая стенка зуба. Здесь, конечно, не надо на, доктор, на доктора никаких претензий, потому что доктор, конечно же, не может определить, какие микротрещины. Где то микротрещины, где-то что-то... Хотя, в принципе, уже люди, которые имеют дело с платными услугами, стоматологическими, они уже могут чисто интуитивно идти и снять вот эту стенку, потому что временем она все равно школится, и будут претензии. Ну и зачем это надо? Тогда стоматолог берет, и во время формирования полости он снимает стенку зуба, вот. И просто восстанавливает ее материалом И у больного Очень много пациентов Очень долгое время Не бывает никаких претензий По поводу лечения зубов и По поводу постановки пломба постановки вот. Я могу сказать Что химические материалы конечно, По прочности уступают Цветовым материалам По эстетике конечно они тоже уступают И по удобству постановки Конечно химические материалы Они дешевле для вас так для пациентов, но они более трудоемки по работе. И э, я могу сказать, тут уже трудно э, что-то выбирать, э, как бы чтобы вы знали, что чем дороже материал тем легче он в постановке, потому что производитель, тот, кто делает материал, он заботится о том, чтобы стоматолог купил именно его материал, чтобы стоматологу было удобно ставить его материал, а не материал своего конкурента. Поэтому все производители уже там уже что только не делают для удобства для удобства постановки, для удобства работы стоматолога. Поэтому поставить цветовую крутую пломбу много проще, нежели чем поставить химический материал. Да, но хоть он химический иностранный, хоть он химический и такой... И, и иностранный и наш отечественный все равно по удобству постановки они очень трудоемки, их долго оставить и вообще я посмотрела как вот 20 минут на прием больного вы знаете, я говорю, в лучшем случае чтобы соблюдать все условия постановки пломбы, нужно не меньше 40 минут, поэтому вы знаете, я говорю на бесплатные приемы я вам ходить не рекомендую уже в силу того, что когда вам пломбу поставили за 10 минут уважаемые товарищи, я вам сразу говорю поставлю, пломбы поставленную с нарушением всех условий постановки Пломба. за 10 минут ни одна цветопреждаемая бомба, ни одна тем более химическая пломба поставлена, поставлена быть не может за 10 минут можно поставить только цемент но потом его надо уже очень долго сидеть открытым ртом и очень долго хоро, не жевать не кусать для того чтобы она успела застыла и там есть еще один нюанс ну, который некоторые стоматологи используют допустим такие как и некоторые мерки если этот нюанс не сделать бомба может и выскочить вот В отношении восстановления эстетических пломб. Что такое эстетические пломбировочные материалы? Да, их очень много. Я не считаю, что это отдельные. Вот Есть материалы эстетические, есть материалы... Нет. Такого разделения четкого в материалах нет. Конечно, есть материалы, с которыми работать одно удовольствие. Есть, конечно, материалы, которые... Вот, ну, знаю, что материал колется. Он просто колется. Но он дешевый. И вот его покупают, его дают на постановку. Но я уже, слава Богу, давно не имела дела э, с тем, что мне, я, чтобы я работала тем, что мне дают. Я всегда работаю, если мне дают, я всегда покупаю, вот это, в таком случае, свой материал, Вот и людей предупреждаю, что или я вообще ставить не буду, или поставлю, но, но только платно. Потому что пломба моя, потому что тот материал, который дается, я ставить не буду. Вот, по-моему, ну в принципе это все по поводу постановки материалов. Есть э, такое понятие как условия формирования пломбы, условные не пломбы, условия формирования полости. Вот некоторые из вас приходят к стоматологу, стоматолог вот, ой, да да да, у меня маленькая дырочка. Потом, когда смотрят, поставлена огромная пломба. Уже слушатели не удивляйтесь этому, потому что вход в полость может быть маленький, вот, может быть прочная эмаль может быть очень тонкий, очень маленький вход в полость, но когда мы снимаем сверху эмаль, то дентин оказывается поражен полностью, и поэтому приходится снимать практически со всех стенок. То есть сверху зуб хороший, а изнутри зуб гневой. И вот у вас так и получается, что вы пришли с маленькой полостью, а уходите с огромной дыркой. Но дай бог, если говорю, полость хорошо закрывают, а если полость закрыва, закрыта плохо, то тогда в таком случае, да, но не расстраивайтесь по этому поводу, потому что говорю, никогда стоматолог лишним сверлить не будет, никому это, никому это все не надо. Отпрепарируется, полость именно снимать и препарировать, отпрепарировать полость надо добила, так чтобы ни одного ни одного темного пятнышка не было. Если все-таки дно не удается дочистить добила, то ставятся специальные прокладки. Есть такие специальные прокладки для, для, кариеса. Но я могу подели, для глубокого кариеса. Но я могу поделиться одним таким своим наблюдением. Я никогда не ставила ни световые прокладки для пломбы, ни световые прокладки для глубокого кариеса. Почему? Дают страшную повышенную чувствительность. Вы можете, допустим, вам поставят крутую пломбу. Вот у меня было так, но я вынуждена была сделать. Я, для мне сделали стоматологический э, прием э, в районе, все дали мне крутые очень хорошие дали мне цветовые прокладки, все. И я же, конечно, цветовыми прокладками, но я, честно, у меня не было опыта работы с этими световыми прокладками. Но здесь не, дело не в том, что я их неправильно поставила, дело в том, что цветовые прокладки дают очень сильную чувствительность зубов. И я вылечила женщине практически очень много, просто там, наверное, пломб 10, моя, может быть, и 15 поставили ей во рту, и вот вы представляете, у нее в один прекрасный момент все это начало чувствовать. Но уже как бы так сказать мы разошлись с теми товарищами, которые организовывали этот кабинет. Вот. И я, к сожалению, не знаю дальнейших, дальнейшей судьбы этой женщины. Но с тех пор, с тех пор, когда она пришла и сказала, что я в рот, не взять ничего не могу, у меня все чувствует, у меня зубы чувствуют холодное, горячая у меня. И я сейчас, вот у меня был парадонтальный карман, у меня была аналогичная ситуация. Когда я говорю, не могла взять ни холодного, ни горячего. Я почему-то вспоминаю часто эту женщину, но именно благодаря ей, когда она ко мне пришла, я вот сейчас, когда работаю в частных кабинетах, сразу говорю, мне только фосфат, прокладку, самую простецкую, и мне только, говорю, дайкал химический, говорю, то есть химический, химический материал для глубокого кариеса. Он прекрасно изолирует, он не дает дальше идти карису, вот, он не дает, чтобы был пульпит, но в то же время он безопасен, он не дает повышенной чувствительности. Говорят, что им плохо лечат зубы. Нет, уважаемые люди, уважаемые слушатели, никто вам зубы плохо не лечит, но просто есть нюансы. И я могу сказать так, что вот есть хорошие врачи, есть плохие. Так вот хороший врач – это тот, который смотрит за вот этими нюансами, который вот ну, не то, что говорю, идет как. как какой-то как робот, вот ему сказали, он пилит и ладно, пили Люди идут один за одним, говорят, нет плохо, нет плохо. А он все равно нет, так по инструкции дано и все. Хороший, хороший врач тут, который наблюдает все вот эти нюансы, наблюдает все плохие стороны, допустим, материала. Или все плохие стороны материала или, допустим, постановка где-то что-то. В общем, врач все это смотрит, все это чувствует сам своими руками. И тогда уже он понимает, что нужно улучшить, что нужно ухудшить, какой нужно взять. Потому что перед пломбой обязательно ставится прокладочный материал. Почему? Зуб просто изолируется ткани зуба, они изолируются от пломбы, потому что есть, пломбы, хоть они любые, пломбы это химический материал, достаточно агрессивный и токсичный. Вот, поэтому ставятся прокладки, лечебные прокладки ставится тогда, когда полость невозможно вычистить до белая, для того, чтобы полость не пошла в вам пульпит, то есть воспаление нерва, ставятся вот эти лечебные прокладки, за что берутся уже дополнительные деньги. Вот. А это все уже, конечно, э, то есть ну, такой многослойный пирог, такой слоеный пирог вам лепит, но это правильно, это делается правильно. То есть здесь пугаться этого ничего не надо. Вот. Световые материалы засвечиваются световыми лампами. Раньше они были достаточно громоздкие, вот у меня еще стала старая лампа. Но поскольку она в одних руках, она очень хорошо работает, у меня нет никаких претензий к ней. И мощность пучка хорошая, все в порядке. Вот. А есть световые, световые лампы, которые напоминают Техника идет вперед, прогресс идет вперед. Фирмы, которые выпускают различные стоматологическое оборудование тоже идут вперед, и они тоже как бы прогрессируют вместе с этим вот. Что можно еще по стоматологическим материалам? Обязательно перед постановкой плохо проводится протравливание. Да, это концентрированная кислота, она имеет сильный вид для того, чтобы ее можно было видеть. Мы, вы иногда видели, что он шприцом, говорят, у меня, допустим, когда делу, говорю, это шприц, говорю, но ну, я не колю, это для пломбы. То есть протравливают. Для чего? Протравливают для того, чтобы между гидроксиапатитами, это как бы камешки, камешки нашего зуба. То есть вот представьте, что зуб это каменная кладка. Гидрокси, ну представьте, каждый камень это гидроксиапазит, а между ними это органическое вещество. Вот. Так вот, чтобы вот, э, пломба лучше держалась, делают, протравливают кислотой. И вот э, представьте, вот у вас, допустим, жесткая стена стоит, вам надо что-то сделать. Вы выбиваете раствор между камнями и туда, уже, и туда уже фиксируете, как бы фиксируете другим мягким раствором, чтобы он подрастыл, чтобы если нам что, вам что-то нужно удержать на каменной стене. То же самое и здесь. Вытравливаются просто органические кислоты между друг с как в каменной кладке вот этот раствор. И потом, говорю, это все смывается, вымывается, получается такие поры э, в стенке зуба. И за счет вот этих пор сначала адгезивом, Он обычно прозрачный, такой он невидимый, сначала тоненьким адгезивом. Вам обрабатывают зубы, засвечивают его, а дальше уже ставят саму пломбу. То есть э, поверьте, что постановка пломб это очень-очень серьезная. Она очень требует очень много нюансов, требует знаний, требует чисто просто, я могу сказать, просто своих наработок. И вот вы знаете, сейчас уже есть такие врачи, которые говорят, почему врач плохой, а врач хороший, а врач хороший, который тот, который лечит и смотрит. На то, чем он еще, допустим, вот я говорю, я этим материалом не работала, я его делать не буду. Ну пусть он даже расписан, что он самый лучший материал. Но почему я вот не берусь сделать, даже заплатно, допустим, не берусь сделать материалами, ну пусть там супер материал. Я говорю сразу, говорю, я материалы не знаю. То есть ты не знаешь, как поведет материал себя, как он поведается на желательных зубах, как он поведет. А может быть его, вот написано, что он только для центральных зубов, а может быть он хорошо будет стоять на желательных, а на центральных стоять не будет. Тоже бывает такое, тоже всякие нюансы бывают. Вот. Может быть, там адгезив плохой, тоже, тоже может. То есть материал надо посмотреть со временем. Поэтому люди, которые начинают работать каким-то материалом, уже от одного материала больше не отказываются. Потому что рука набивается на материале. А если. Я могу сказать, что если э, стоматолог абсолютно все равно, каким материалом ставить, ну, я могу сказать, я не хочу сказать, что это плохой стоматолог, но у него могут быть и результаты мимо. Вот. Вот, и я бы, допустим, не хотела, чтобы вот этот результат мимо оказался на моих зубах. Допустим, что-то скололось, что-то слетело, выпала пломба. Вот. Еще один маленький нюанс, значит, если нам ставят пломбу, у вас э, поражена, поражена у вас пол зуба зубы располагается сбоку, и у вас с одной стороны нету стенки, у вас с одной стороны нету стенки, вот, да, восстанавливается, так вот, есть такое понятие, как контактный пункт стоматолог вам должен обязательно восстановить этот контактный пункт. Если стоматолог не восстановит вам контактный пункт, то через, то, когда вы будете кушать, туда будет постоянно забиваться пища. Вот многие стоматологи, ой, да не надо, ой, да это все равно, да, не обращайте на это внимания. Уважаемые товарищи, просите переделать пломбу, то есть пломба, пломба должна быть переделана, да, за счет стоматолога, за счет кого угодно, и не бойтесь этого, скажите, что там, где вы поставили, у меня начало про начала туда попадать пища это это самый прямой э, самое прямое показание предъявить предъявить стоматологу свои претензии и сказать что извините у меня попадает туда пища раньше мне ничего не попадало, я даже не чувствовал теперь я постоянно там ковыряю пичкой. я объясню почему когда начинается постоянное механическое проникновение пищи между зубами вы знаете это чревато тем что у вас э, между зубом и парадонтом и вот этой слизистой оболочка может образоваться патологические карманы. Ну представьте, если вот бы, вот объяснить бы вам получше. Но если вам постоянно сдавить руку, и вот вы будете ходить вот с такой сдавленной рукой, допустим, одежда будет тесная, и вам вы будете ходить вот с этим сдавленным рукавом. Вот, со временем у вас появится очень неприятное ощущение, правильно? Вот, а здесь со временем просто появится у вас парадонтальный карман, и тогда у вас будут очень серьезные проблемы, у вас идет, уйдет очень много времени на лечение этих карманов. Как правило, люди не предъявляют, хотя тут в общем-то можно предъявлять стоматологу такие претензии, но чтобы, вы знаете, чтобы не конфликтовать и не скандалить, если вам поставили пломбу, в этом месте у вас было все хорошо, а после того, как вам поставили пломбу, и в этом месте у Восстала стало задерживать пищу, вы постоянно открываете прямым ходом, идите к стоматологу и пусть стоматолог переделывает зубы. Это неплохо плохо восстановленный контактный пункт. Либо вообще не восстановленный контактный пункт. То есть контактный пункт, когда э, два зуба, они должны в одном месте соприкасаться между собой. То есть должен быть, э, такой, э, должен быть, так, должен быть такой момент в постановке тумба, что ставится специальная пластиночка там. Так вот, некоторые вот пациенты приходили вот и говорили, что, Ты знаете, я в тот кабинет больше не пойду, говорят, мне вот восстанавливали зубы, там даже пластиночку не поставили. То есть, может быть и такое, что вам заляпают пломбу так, что между пломбой и зубом у вас не будет никакого просвета. То есть, первая ошибка, вам могут сделать пломбу, не восстановить контактный пункт, у вас сразу начинает застревать там пища, сразу требуете переделки, сразу требуйте. приходите, не конфликтно ничего, пишите вот так и так. Вот это У меня раньше этого не было, сейчас появилось. Это Треб... Самое. сделайте так, чтобы этого не было. Все и пусть она переделывает, пусть она снимает. Но самое главное, понимаете, если плохо сделано, не восстановить контактный пункт, то снимать это не получится. Смотрите, чтобы вам не снимали часть пломбы, потом восстанавливали пломбу, надо снимать всю и переделывать ее заново. А если вам начинают кусками вырывать оттуда, потом там восстанавливать контактные пункты, вот это уже не делай. Поэтому здесь уже предъявляйте претензии, здесь уже просите сменить врача, в общем кого угодно, то, чтобы вам совершенно нормально, что вам нормально сняли пломбу неправильно поставлена и полностью перепоставили, перепоставили стомбу. Вот. Бывает другой момент. Вам ставят сейчас в частном кабинете разделительные пластиночки и ляпают эту пломбу прямо на, прямо на соседний зуб на рядом стоящий. Там прямо припаивают этот зуб ну, между ними, то есть между ними не может ничего пройти. И нитку вы не можете пройти. Это тоже плохо. Почему? Нарушается самоочищение кармана, зубодесневого желудка. Вот, и может образоваться тоже карман. То есть вам могут туда, просто вам могут туда загнать сломбировочный материал в этот карман, ну и представьте, что это будет. Представьте, что вас посадили вот в тесную, в каменную комнату, вот где вот тесно, и вы вот так вот, и оставили вас так на несколько дней. Ну и представьте, какие вы оттуда выйдете. Здесь то же самое. Мягкие ткани, считайте, что получились вот. и здесь тоже надо требовать пределки. объясните, что я не могу войти, вот нитка между зубами почистить, объясните, что мне надо почистить, мне надо это самое, между зубами у меня нить не проходит, вот. попробуйте, когда посмотрим, конечно, вот этот там, тоже неправильно поставленный пол, контактный, пункт, его вообще нет, то есть спаяли два зуба вместе, это тоже подлежит перебилке, то есть, понимаете, из одной крайности в другую, это тоже, это тоже очень плохо. Вот, какие еще минус А? Вот самый главный минус, самый главный минус. В общем, вам поставили внимание. все, показывает вот, вы чувствуете там, вот, знаете, вот, вот, вот сразу кусаете, у вас во рту было так, а теперь вот, во рту стало так. И обычно что говорят стоматологи? Ну, это обычно на бесплатных приемах. Обычно это вот те пофигисты-стоматологи, которые все по барабану, раз, выкинул, да пошел. Вы сразу сомкнули зубы, И говорите, вот знаете, я его чувствую. У вас во рту, у вас во рту после того, как вы встанете от стоматолога, не должно быть никакого ощущения того, что вам что-то новое туда поставить. То есть у вас должно быть ощущение абсолютного комфорта. Если вы на этот зуб кусаете сразу, вы выкусили, вы говорите, я кусаю, доктор, я кусаю. Это называется завышает пломба. Уважаемые товарищи, просите эту пломбу сразу с ней, называется, ввести пломбу в прикус. Требуйте этого. Некоторые врачи, как ни странно, но этого не делают. Нет, нет, нет, это прикусается. Никого не слушайте, ничего не прикусается. Здесь нужно, здесь нужно будет уже просто делать, просто, просто пришлифовать. Почему? А потом мы просто, ну, представьте, вот, пломбу завешают. Когда наши челюсти смыкаются, то 390 килограмм, вот такой мощный удар, бьет по всем, по всем зубам. Вот вы представляете, тогда вот эти 300 килограмм, 390 килограмм распределятся только на этот зуб. Вот. Либо у вас произойдет сколачивание зуба, либо вы себе набьете периодонтит, то есть вы его просто травмируете мягкими тканями, потому что очень мощное давление жевательными мышцами. Вот. Либо у вас просто сколится пломба. А чего он ой, Ой, знаете, до да этого вы такие. Просто ее не ввели в прикус. Вот. Вы ушли, тоже об этом постеснялись, не сказали, не подумали. Вот. Доматологов предупредил, как правило, это бывает на частных приемах, вернее, на общих приемах, на бесплатный. Там идет потоковое, потоковое наше э, население, то есть там, там идет поток э, постановка пломбиров, ну, внимание, потому что пломбу в прикус э, прив... ну, занимает столько же времени, сколько постановка пломбы. Да, бывает это такое. Бывает и такое, потому что ситуация у Артубова украсная. Вот. И ну, такие вот нюансы есть. Поэтому... Обязательно вводить пломбу в прикус, обязательно просите, чтобы ее вводили в прикус. Дальше есть еще один вид пломб, это были у нас когда-то металлические пломбы. Как ни странно, эти пломбы сейчас, я думала, амальгама. Я думала, что эти пломбы уже давно отошли, что эти пломбы уже давно никто не ставит. Но, как ни странно, вот, допустим, у нас здесь, в Брянск, Белые берега, вдруг, непонятно не, не почему, эти пломбы начали ставить прямо повально, говорю, все врачи, которые там были. Может, может это за выделением что-то такое сказал. Что такое металлическая пломба? Значит, металлическая пломба. Металлическая пломба, это пломба с серебром, серебро смешивается с ртучью. Через некоторое время она твердеет, когда заносится в рот, она твердеет. Но какие у нее негативные, у этой пломбы очень много негативных последствий. Есть амальгама ртутная, есть амальгама медная, то есть медь, медь и ртуть. А есть серебро и ртуть. Какие последствия? после постановки техплом бывает неприятное. Во-первых, это повышенное чувствительное человек начинает чувствовать. Но вы поймите, что теплопроводность детала гораздо выше теплопроводности самого зуба, правильно? Правильно. Вот. И учтите, что есть такое понятие, как расширение, коэффициент расширения тканей зуба. Когда мы что-то едим горячее или что-то холодное, наши зубы тоже сжимаются. Ну ткани, естественно, то они сжимаются, то они расширяются, особенно горячие. Вот. И все это зависит от окружающей среды, вот там я, кто едет, кто едет. Поэтому у меня просто, вот я как врач, вам, если кто-то меня все-таки будет слушать, я как врач вам вообще не советую ставить эти пломбы. Во-первых, ртуть это яд. Все равно, зачем в рот водить такой яд? Это раз. Во-вторых, на ртут на мальгаму нельзя ставить коронки, потому что ртуть проезжает коронки. Я была удивлена, когда за выделением в Белых берегах от города Брянска, мне ну а что ничего страшного нету, я совершенно спокойно ставлю коронки на, на мальгамные пломбы, и все в порядке. У нас одно время, я очень долго работала в детской стоматологии, у нас одно время в детской стоматологии было распространено, они даже, они даже больше котировались, но у нас композитных пломб не было. Вот. А с нас требовали единицы, и у нас наши зубные врачи они просто ну, штамповали эти пломбы. Во-первых, эти пломбы должны ставиться с вытяжным шкафом, а у нас никакого шкафа не было. Во-вторых, они смешиваются в, в, в специальном механическом смесителе. То есть, эта пломба, это капсулу, капсула ставится в этот смеситель, включается смеситель на определенное время, и она потом ставит эту пломбу. Вот. Это все испарение ртути, поэтому ну, разбейте дома градусник. Ну и представьте, какие у вас потом последствия будут, если вы вовремя не уберете. То есть, тут уже надо, тут уже надо относиться к своему здоровью нормально вот металлические пломбы и еще самые главные нюансы за которого я попала в арминатуру металлические пломбы металлические коэффициент расширения металлических пломб значительно выше чем коэффициент расширения соседних зубов поэтому как говорят если стоит амальгамная пломба то со временем звук развалится вокруг этой пломбы, а пломба будет сверить. Это не говорит о том, что пломба прочная. Это говорит о том, что кэффициент расширения ее гораздо выше, чем расширение расширения тканей. И когда она расширяется, она просто ломает ваш зуб. Скажите, пожалуйста, вы хотите, чтобы вот эта пломба разломала ваши зубы, чтобы у вас осталась одна пломба, и чушку потом выставили коронку? По-моему, гораздо лучше, гораздо лучше иметь свои собственные зубы, чем зубы в стороне. В ну, а оборудках мы поговорим потом. Вот. поэтому я не рекомендую ставить. Если вам... А еще, если вам ставят коронки или какой-то металл в рот, то, естественно, амлигаминные фломбы надо снимать. Вообще, металл должен быть однородный, поэтому если предлагают ставить и коронки, и предлагают потом оставить протез ставить, то смотрите, вам предлагают, конечно, золото, врач хочет сорвать то, что нужно. Вы смотрите сами, вот обычные коронки стоят, ничуть не хуже, чем золотые коронки. Золотые даже быстрее проедаются, потому что очень мягкий металл. А обычные стальные коронки... А, штампованной коронки они очень хорошо стоят безо всяких моментов, стоят годами ну, кому-то хочется собезновать, но хочет, вы забыть, то, но, знаете, вы не потому что сейчас у вас есть лень, вот, завтра их не будет а если у вас стоит золото, то вам надо ставить только однородный детал иначе у вас будут токи во рту вот, вам это не надо Поэтому, когда будете выбирать вот такой метод лечения и постановки пломбы, пломбы лучше ставьте любые, пломбы только композитные. Композит, цемент, в любом случае это безопасно. Еще вот один такой момент. Под коронки, а мы тебе, ладно, такую хреновую пломбочку поставим под коронку, сверху закроем коронкой. Никогда не соглашайтесь на это. Лечите правильно полностью зуб, ставьте хороший материал кульчу зуба, делайте из хорошего материала, потому что, ну культя, ну это же опора, если по фундаменту в доме делаете дерьмовый, а сделаете потом сверху красивый дом. Но ведь он уже не будет стоять. Фундамент плохой, и какой бы ты дом красивый не ставил, все равно он рано или поздно свалится. Ну, в общем, на этом все. До следующего встречи.